Во-первых, спасибо, что позвали. Во-вторых, эксперты – это не тот человек, который будет говорить о достижениях. Эксперты говорят о проблемах. Я сегодня на них сосредоточусь. Итак, следующий слайд. О чем кратко попытаюсь рассказать. Вот сделать срез всего того спектра проблем, с которыми мы сталкиваемся, их придется решать или к ним придется адаптироваться. Следующий слайд, пожалуйста. Начну с демографии. Вот вам картинка нашего развития. По 2019 году, только вышло 9 месяцев, естественная убыль почти минус 240 тысяч, за год будет больше 300, и нам с этим жить. Посмотрите, пожалуйста, это неизбежная динамика, темно-коричневая, это естественная убыль, а, неперекрываемая миграция. Почему нам с этим жить? Следующий слайд, пожалуйста. А вот вам наша возрастная пирамида, и никуда мы от нее не денемся. Рожает крошечное поколение, нижний отрезок между синим и красным. Помирать будет растущее поколение. Поэтому как минимум до 25 года у нас будет сжиматься население, пока не начнет рожать поколение, которое пришло, появилось на свет уже фактически вот в период короткого нашего демографического подъема. Можно ли что-то с этим делать? Вопрос. Надо либо принимать решение по миграциям, количественным стимулированием, денежным стимулированием женщин рожать больше ничего не выйдет. Уже в Дагестане суммарный коэффициент рождаемости, сколько одна мамочка родит за детородный период, 1,86. Все, уже даже Дагестан себя не воспроизводит, и мы увидим это в следующих поколениях. Поэтому говорить об этом надо, думать про это надо, и мы должны понимать, что это эхо войны. Видите три дырки, родившиеся в войну наверху, дети родившихся в войну и теперь внуки родившихся в войну. Следующий слайд, пожалуйста. Что у нас происходит в региональном разрезе? Это тоже надо понимать. Красное это Э, миграционный прирост, синий, естественный, убыль или прирост. И могу сказать очень коротко. У нас все хорошо в двух столичных агломерациях. Москва с Мособластью, областью, Питер с областью. И пока еще как-то на Северном Кавказе, но отток населения оттуда идет вовсю. Весь Дальний Восток депопулирует и ничего не изменилось. Практически вся Сибирь, за исключением, кстати, Новосибирской области, вот они учебную миграцию стягивают, они молодцы. Все по Волжье, вы можете посмотреть. Эта данность, еще раз, нам с этим придется жить. Никаких простых методов и способов решения вот этой демографической поляризации не существует. За исключением одного понятного, если успею, расскажу. Надо стимулировать развитие других крупнейших городов, а не только Москвы и Санкт-Петербурга, которые стимулируются сами и просто. Следующий слайд. Теперь про экономику. Что мы можем там сделать? Если у нас серьезные ресурсы и рычаги, чтобы поменять экономическую картину страны? Она чрезвычайно устойчива. Посмотрите, я считала с 1999 -го года по 2017, когда последние данные по ВРП, крайне мало что меняется. Ну пошли вверх сахалинцы, потому что два СРП проекта. Да? Но ну, пошла вверх Калужская область, но с проблемами сейчас опять хуже. Ну, пошло вниз Башкортостан, было много проблем, Самарская область, но в целом картинка постоянная. И в этой картинке самое тяжелое не неравенство экономическое, хотя оно велико, самое тяжелое не гигантская середина. Это регионы, у которых нет явных конкурентных преимуществ. Не за что зацепиться простенько, чтобы подтягивать. Потому что когда у вас много нефти или гигантский город, вы понимаете, что работает на развитие. Да? Что работает на развитие. Здесь все гораздо сложнее. И здесь надо улучшать. Прежде всего, институты, правила, по которым мы живем. Следующий слайд, пожалуйста. Как распределено население России вот по этим группам регионов? Вы опять видите, что и по людям тоже больше всего живет в середине. Аутсайдерам помогают, большие трансферты, а именно середина острее всего чувствует, и торможение в развитии, да, и проблемы, связанные с кризисами. И вот пока мы не расчистим условия для того, чтобы следом за более развитыми могла двигаться быстрее вперед середина, быстрого и устойчивого роста в стране не будет. Следующий слайд. Теперь больная проблема для всех регионалов, знаю ее прекрасно, в связи с нашими правилами игры, институциональным дизайном, это первое, назовем ее вертикаль, Второе с, с гигантской концентрацией экономики в крупных компаниях мы имеем, конечно, феерические преимущества Москвы. Сразу скажу, раскулачивать нельзя, но что-то надо делать. Посмотрите долю Москвы иногда с мособластью во всем, что есть в стране. Она гигантская, она гигантская. Каждый пятый рубль ВРП – это Москва. 35 всех вкладов населения – это Москва. И вот пока у нас идет такая история, регионам будет но ну, невозможно догонять этот гигантский быстро растущий город. У меня нет простых рецептов, и сейчас не время это обсуждать, я просто вам показываю масштабы проблемы. Питер не дотягивает фантастически, потому что вот это самый значимый фактор. Все стягивается на Москву. И это не Собянин. И так устроена наша система. Следующий слайд. Как мы выходим из кризиса? На что рассчитывать и надеяться? Ответ. Выходим. Выходим. Три больных места этого кризиса. Но самое больное, это даже не отрасль, не вид деятельности. А самое больное, что он был медленным. Медленным, вязким. Из него трудно. Никак не прошлый кризис упал, а отжался. Сейчас идет все гораздо сложнее. Второй этот кризис не про промышленность. У этого кризиса три больных истории. Первое – инвестиции. Спад, смотрите, зеленый цвет. Второе – красный цвет. Доходы населения. По трем кварталам суммарный рост в этом году все-таки плюс 0,9. Но это по реальным доходам, а не располагаемым. Если с располагаемым будет поменьше. Но все равно как-то уже начали уходить в плюс но очень медленно. И третье – это наше потребление как люди покупают. От потребления зависит развитие экономики. Люди спрос создают. И вы видите, как рухнула коричневый цвет. Розничная торговля, но все-таки с 2017 -го года она пошла вверх. И причина очень понятна, все ее знают. Потребительское кредитование. Доходы-то не росли в это время. Следующий слайд, пожалуйста. С промышленностью все более-менее неплохо. Три блока Тянули нашу промышленность вверх. В половине регионов совокупный рост за 4 года был больше 10%, то есть лучше среднероссийского. Три группы отраслей. Первое – это новый нефтегаз, там хороший рост. Новые регионы ну, – Ямал, это Якутия и в ту сторону на восток. Второе – это оборонный комплекс, туда шли большие бюджетные инвестиции. Третье – это пищевая промышленность пищевой промышленности все неплохо, но она уже замедлилась. Доходы не росли 4 года 5. Поэтому больше люди покупать не стали. Отрасль уперлась а потолок платежеспособного спроса. Следующий слайд. А где беда, это инвестиции. Вы посмотрите, какие масштабы спада. Я считаю совокупно, начиная с 2013 года, когда инвестиции затормозились, до 2018. В этом году по 3... По трем кварталам рост не ахти, ну порядка тоже 0,7-0,9. Это несерьезно, это в, в общем в рамках точности учет. Вы видите, сколько регионов посыпалось? Я скажу, какие. Почти все индустриально развитые российские регионы по инвестициям резко пошли низ. Держится, как всегда, Москва. держатся новые нефтегазовые регионы, туда действительно идут серьезные инвестиции. Емал все остальное в основном, ну видите, если какую-то маленькую республику, это эффект базы. Был на рубль инвестиций, стало на два инвестиций, суммарно 100% роста. арифметика. На это не надо обращать внимания. Следующий слайд, пожалуйста. Вот что важно понимать, куда в России идут инвестиции. Я вам даю здесь, я их считаю каждый год, даю перед кризисом, 2014 год, и последние имеющиеся. Кто основные получатели инвестиций в стране? усилилась и выросла доля двух мощнейших территорий. И это прежде всего Москва, ее доля в инвестициях уже 15%, а СМО с областью 20%. Каждый пятый рубль инвестиций идет в крупнейшую агломерацию страны. Инвестиции создают будущее, рабочие места, и вы понимаете, каким будет это будущее. Второй важнейший регион для инвестиций – тоже мощнейшее конкурентное преимущество. Тюменская область с автономными округами. Идут, конечно, в основном деньги в округа. Там набирается 14% по прошлому году. Это предопределяет развитие страны. Значит, вот та самая середина. И даже относительно развитые регионы получают недостаточный денег для развития. Это не бюджетные деньги. Бюджетка только 15% от всех инвестиций страны. Это решение бизнеса. Он идет туда, где он эти деньги отобьет. Он лирикой не страдает, он умеет считать деньги. Следующий слайд, пожалуйста. Теперь про людей. Ну вот наша экономическая история, посмотрите на нее. Столбики – это наша динамика, нарастающим итогом ВРП, ВВП, простите. а все остальное – это как люди получали. Доходы, зарплаты, пенсии. Вы видите, что каждый кризис бьет по людям сильнее, чем по экономике проваливаются их доходы сильнее. Это вот особенности нашего рынка труда, это надо понимать. В 90-е это было связано понятно с чем. Все помним гигантские неплатежи, задержки, заработной платы. Сейчас используется другой инструмент, неполная занятость, сокращенная рабочая неделя и все, что связано с оплатой труда. Но наша экономика адаптируется к кризисам прежде всего не через безработицу, а через более... Я сильную динамику доходов и заработной платы. Следующий слайд. Что еще надо понимать? Мы вообще уже другая страна за четверть века. И тут очень много политического. Страна, в которой сильнейшим образом выросло неравенство по доходу. Квинтель – это 20% населения. Посмотрите, какой рывок. В неравенстве был осуществлен за постсоветский период, особенно в период экономического роста, потому что все росли, но рост всегда распределяется неравномерно. Пока доходы даже двух нижних квинтелей, это 40% населения, росли, люди как-то к этому ну, адаптировались. В условиях падения доходов запрос на перераспределительную политику неизбежно будет расти, он растет. На справедливость социальную. И это объективная история. И нам придется с этим жить, если динамика доходов не будет быстро, если не будет быстрого роста. И тут уже надо понимать, что пришло время некоторых политических решений. Следующий. Во всяком случае, по дифференциации точно. Теперь что мы еще сделали? У нас главный базовый принцип по неравенства, самый большой вклад неравенства исторически был региональный фактор. Но ну вот живешь ты в Пензенской области, и зарплата у тебя будет пензенская, живешь ты на Ямале, да, и зарплата будет другая. Но он как понятен, этот фактор, не очень хорош, скажу, что, слава богу, немножко сгладили, но он понятен. Смотрите, что вот помимо желтого фактора, вы видите, как вверх выстрел фиолетовый. А это нагрузка детьми. Потому что основной реакцией на материнский капитал дали жители села, поселков городского типа, малых городов и Северный Кавказ. Там с доходами понятно как? Понятно. И мы, получается, стимулируя одно... Да, демографическую историю. Мы до, получили дополнительную проблему. Второй ребенок тебя сдвигает в сторону бедности, а с тремя-то уже точно, скорее всего, там. И надо думать, спасибо, что до трех лет продлили пособие. Мало, мало. Семьи с детьми должны поддерживаться более интенсивно. Тогда мы можем гармонизировать и политику демографическую, и политику по социализации детей, выводу из бедности семей. Следующий слайд. Что получилось? Это хорошая история. Посмотрите на темно-синие ну, темно ромбы. Это у нас отношение доходов к прожиточному минимуму, которое было э, в втором году. И что уже удалось сделать в восьмом? Видите эти розовые квадратики? Как сгладилось неравенство, потому что в втором году пики Москвы, и и Хантов торчали, а вся остальная сторона была где-то. Вот удалось за счет большого перераспределения нефтяной ренты смягчить межрегиональное неравенство. Это хорошая история. Теперь дальше смотрите, столбики, это уже 18 год. А после восьмого го то сильно особо ничего не поменялось. Вот рывок сделали, распределили, а дальше вот как оно есть, так и продолжается. Следующий слайд. Вы знаете все, что есть ложь, большая ложь и статистика. Я работаю со статистикой. Так вот, что я вам хочу сказать? Вот то, что вы видите по падению доходов, тоже накопленным итогом с 14 по 18. Этому верить нельзя для каждого конкретного региона. Там очень много кривого счета, потому что в нашей стране 20% занятых сидят в неформале. Но общий тренд он должен вам сказать об очень многом. Да. Не 10% минус, а по новой методике 8%. Но принципиально это ничего не меняет. По ощущениям людей это сильное сжатие доходов. Следующий слайд, пожалуйста. Посмотрите на динамику бедности. Вот Нам сейчас ее надо уполовинивать. А получилось чисто статистически следующее. Прожиточный минимум не растет так быстро, у него просто другая структура наполнения, как индекс потребительских цен. Благодаря этому наша бедность вот за период кризиса выросла где-то ну, 10,9%, а на пике было 13 с небольшим. А сейчас с этого уровня ее надо будет опускать вдвое. А прожиточный минимум во многих регионах 9,5-10 тысяч. И его не опустишь, его нельзя опустить. Потому что он очень низкий. И это еще один вызов. Как будем работать в ситуации с бедностью? У меня есть дежурный вопрос. Но я никого не хочу обидеть. Мне очень интересно, как в ТВС 41% бедного населения они выйдут на плановый не то 15, не то 17. Но я как регионалист не понимаю, как это можно сделать. Следующий слайд. Это очень важный. Пожалуйста, давайте поймем, что все рапорты о том, что мы чего-то достигнем, должны соизмеряться с ощущениями людей. Вот вам на 48 тысяч опрос РУСТАТа о субъективном ощущении бедности, что люди думают сами. Пожалуйста, смотрите, одному проценту не хватает даже на еду, еще 14% на еду как-то, а на одежду, обувь уже не очень. Простите меня, я не скажу недобрые слова, это уже не бедность, это близко к нищете. 49% могут купить одежду, обувь, оплатить ЖКУ, но если сломался холодильник или стиральная машина, уже есть проблемы у домашнего хозяйства. Но как мы статистически не снизим эту бедность? Люди-то будут думать по-другому. Они по самоощущениям смотрят. Следующий слайд. Теперь давайте попробуем уже перейти к деньгам и бюджетной политике, это очень важно. Что? Должна решать каждая власть, пытаясь развивать страну. И у нас это делается. Вы должны искать золотую середину между экономическим неравенством, которое не так легко выровнять. А если вы выравниваете, отбирая у сильных и перераспределяя слабым, что произойдет с экономическим ростом? Замедлится. Вы же резвых лошадок-то взяли и ократили. И социальной политикой, где дикие неравенства, но ну, невозможные политические, социальные, неправильные. И вот как найти этот баланс, у нас называется дихотомия равенства и эффективность. Да? Вот где найти то золотую середину, каждое время она разная. Если страна решила, что она догоняется страшной силой, и надо бежать быстрее один акцент. Если мы видим, что неравенство сильные, политически уже рискованы другой акцент. Но надо выбирать это все. Желательно, чтобы в это еще не вмешивалась геополитика. У нас, к сожалению, она активно вмешивается. Следующий слайд. Можем ли мы децентрализовать нашу налоговую систему? Ну вот посмотрите это 2018 год. Как мы ее децентрализуем, если 26% всех налоговых доходов федерального бюджета дает один субъект федерации? Как? Каким путем? Это нефтяная рента, Ханты-Манси, НДПИ. Второе. Еще Емал, еще 10%. Еще Москва, это НДС в основном. И когда у вас на три субъекта приходится почти половина доходов, налоговых доходов федерального бюджета, эта задачка децентрализации она практически не имеет решения. Так сложилось. Вот мы такая страна с чудовищно неравномерной налоговой базой. Следующий слайд, иллюстрирующий эту мысль. Синяя. Вот если взять все налоги, собранные на территории субъекта, и разделить, что пошло в федеральный, синяя, что осталось на территории, красная. Вы видите, что у большинства субъектов то остается 70, а то и 80 процентов доход. И изъятие производится прежде всего у нефти, добывающих территорий. За счет них и живем. Поэтому вот как решать? Мы понимаем, что у регионов им надо возвращать немалую часть полномочий и ресурсов. Вопрос как требует серьезного обсуждения, но я бы сказала так, в рентной стране, Рентные налоги должны собираться на центральный бюджет. Это правильно. А потом они должны перераспределяться. Значит, вопрос к качеству перераспределения. Он ключевой для развития России. Следующий слайд. Ну вот вам просто память последних 14 лет, как у нас выдавались трансферты, светло-зелененько, объем трансфертов в триллионах, как росли доходы все консолидированных бюджетов регионов суммарно. У нас были разные времена. Но в кризис 2009 года регионам очень сильно помогли. Все это знают. Когда вводились указы зарплатные, посмотрите на объем трансфертов. Регионы выкручивались в основном сами. И это важнейшая причина нарастания долгов и дефицитов. И все это знают. Я позволю себе как просто сторонний эксперт сказать, что регионы испытали большую турбулентность своей бюджетной системы. Только в 2017-2018 трансферты стали расти. За 9 месяцев 2019 рост продолжился, плюс 20%. Но мы знаем почему. Возврат части изъятого налога на движимое имущество, расходы по нацпроектам, вот как-то вот такой баланс. Есть вопросы. Следующий слайд, пожалуйста. Посмотрите, пожалуйста, как мы, тратим, как мы распределяем территориально трансферты. Я регионалист, моя душа болит за все субъекты федерации. И я могу сказать одно, что бесконечный поток трансфертов республикам Северного Кавказа не дает практически никакого эффекта с точки зрения роста. Не дает. Вчера в счетной палате с этим разбирались, я там была как эксперт, тоже выступала. Посмотрите на Дальний Восток, да он дорогой. Он по содержанию бюджетному очень дорог, поэтому все решения по развитию должны приниматься с учетом того, сколько бюджетных денег на это потребуется, не валом, аккуратно, при серьезном обсуждении. Ну и Крым я не комментирую, вы видите сами. Следующий слайд, пожалуйста. Красное это была численность населения, доля населения. Теперь про зависимость от регионов, от трансфертов в их бюджетах, доля трансфертов в бюджет. Но ну, смотрите, три года ничего же не меняется. Вот как оно есть, так и есть. У кого не было особо трансфер, те живут, у кого их очень много, им как-то не меняется в долях. Но надо что-то думать с этой историей. Да, регионы отстающие, слабые, их надо обязательно поддерживать. Давайте разбираться в эффективности в этой поддержке. Да? Почему она нарастает год от года, вне зависимости от результата. Это вечный вопрос, но очень болезненный для Совета Федерации точно, потому что вы палата регионов, но обсуждать-то это надо. Следующий слайд, пожалуйста. А вот то, с чем вы точно не согласитесь, но я буду стоять на своем. Я каждый год считаю структуру, даже каждый квартал, структуру трансфертов. Вот высота – это доля трансфертов дохода, а внутри по цвету сидит структура. Там одна методически корректная история. Это дотация на выравнивание, она считается по формуле. Но уже масса вопросов к тому, как распределяются другие дотации. Еще больше вопросов к субсидиям. Посмотрите, это зеленый цвет. И самая последняя группа вопросов – это вопросы 2018-2019 года. Как выделяются иные межбюджетные трансферты? Их объем уже почти сравнялся с субвенциями. Мы что делаем? Вы понимаете, что фактически стимулируется простая-простая вещь? Губернатор должен полмесяца сидеть в Москве. Вице-губернаторы, как на конвейере, обходят все федеральные министерства и решают вопросы. А им когда регионом-то заниматься? Вы уж простите, я говорю как есть, потому что я считаю как есть. Пойдем дальше. Теперь, до чего, что мы как мы выровняли? Вот смотрите, подушевка, опять... Вы видите, за много лет с 8 по 18, подушевка с индексом бюджетных расходов, все как положено, мы выровняли почти все регионы под заборчик. А если тебя выровняли под заборчик, тебе зачем? Трудиться, бороться, но все равно же, вот примерно пором. Ну, у Татарстана чуток получше, да? ну Чечни чуток побольше, какой-то. У нас регионов, которые отрываются возможностям бюджета, всего, вот вы их видите, я их всех подписала. Большинство зарабатывает сами, но и есть некоторые, которые, вы знаете, которые особо датируются. Вот так и живем. Но мы это же антистимулы к развитию. Это же надо очень четко понимать. Следующий слайд, пожалуйста. Вот так устроена структура консолидированных расходов консолидированных бюджетов регионов. Желтенькое, видите, все, что от... желтенькое вниз, это все социалка. Наши субъектовые бюджеты критически социальные, важнейшие. У них на другое просто не остается денег особо. Кто может себе позволить? Вы их всех прекрасно знаете. К Тем, кому очень сильно добавили трансфертов, и вот там список справа можете прочитать, и богатая Москва. Они могут, у них есть деньги на развитие, ну, Сахалин еще может, на развитие, не только связанное с социальной сферой. У всех остальных руки связаны. Вот сейчас надо поднимать экономику. Как посмотрите на эту структуру расходов? Следующий слайд. Теперь хорошая новость, а то я вас все пугаю, пугаю, да, очень хорошее скажу. Первое. Наконец, выползаем из кризиса, связанного с дефицитом бюджета. Вот посмотрите: все года, начиная там, не травмировала с 13-14. Ну, началась с 15-го. Все-таки по 18-му году в основном уже плюса, лучшая ситуация. По 19-му и жду, пока где-то 17-18 регионов в дефиците, концом года будет хуже. Но во всяком случае, ну как в анекдоте, ужас, но ну не ужас, ужас, ужас. Уже как-то полегчало. Научились справляться, балансировать. Следующий слайд. А вот интересно посмотреть на долги. Красные долги, самые плохие, это коммерческие банки, зеленые это бюджетные кредиты, ну там Минфин давит масло из регионов, заставляя экономить на расходах, а крас, синие это прочие там гарантии. Вот для меня была реперная точка одна, здесь наверное есть представители республики Мордовия, да? вот я все время следила за республикой Мордовия, она же до 2019 -го года наращивала и долги, и сидела намертво в дефиците. Я все ждала, ну когда же, наконец, в Российской Федерации будут общие правила игры? Ну когда, товарищам, разъяснили, в 2019 году жесточайшая рубка расходов и небольшое сокращение долга. То есть все более-менее равны. У меня осталось 3-4 минуты. Следующий слайд. Я буквально два слова скажу о том, что очень важно. Сейчас в стратегии пространственного развития приняли решение о поддержке агломерации. Разумная вещь, но нельзя все время стоять на нефтегазовой ноге, а крупные, крупнейшие города – те места, которые развиваются. Правда, даже без нашей помощи, если не мешать очень сильно, вот я бы это отметила. Вот вам все города с населением свыше полумиллиона жителей, они проранжированы по численности населения, не по успешности. И вы видите, какие они разные. Линия 100% это среднероссийские показатели. У многих часть показателей хуже среднероссийской. Там выскакивает хорошо очень Краснодар, очень неплохая ситуация у Тюмени и Казань, конечно. Три орла Российской Федерации, которые развивались быстрее. У меня вопрос, мы что, всем 40 будем размазывать те небольшие деньги, которые явно выделятся на поддержку инфраструктуры, или мы как-то готовы обсудить и сделать некую очередность. У нас есть Екатеринбург, Новосибирск, крупнейшие города. У нас есть быстрорастущие, в смысле социалки и экономики, есть, я еще раз назову, Краснодар, Казань и Тюмень. Но какое-то гласное обсуждение очередности, приоритетов, оно же, наверное, должно быть, потому что лучше пошагово поднимать города. Но первое, что надо сделать, следующий слайд. Вот смотрите, ну да, вертикаль у нас теперь работает до самого низа, и в результате, вот здесь только городские округа, до последнего года городским округам относились крупные города, столицы региональные, и, как правило, индустриальные крупные центры, все, Но ну, кроме Сахалина и Свердловской, где все по-другому. Посмотрите уровень дотационности бюджетов городских округов, это главные фактически налогоплательщики. Мы сделали это все, доведя до 60% практически. А самое веселое, посмотрите на долю субвенций в этих расходах. Но ну, вы же понимаете, вы же управленцы. Тебе назначили на что тратить? Деньги перечислят, ты просто оператор. Ты эти деньги распределяешь. А как мы будем развивать крупнейшие города? Они же сверху-то не развиваются, это живые организмы. Готова посоветовать любой курс урбанистики, чтобы вам напомнить, что это живые организмы, они растут и снизу через городские сообщества, городские бизнесы, и сверху через грамотную систему управления, развития инфраструктуры и так далее. Только сверху ничего не будет, эффекта не будет. Но мы дотянули эту сверхветикаль до самого низа. И, наконец, последний слайд. Я могу мирно замолчать. Вот все, что я вам рассказала, собрано в этом последнем слайде. Это наши вызовы. Первое, их надо видеть. Если мы будем закрывать глаза, эти вызовы не дадут нам нормально и быстро развиваться. И второе, надо обсуждать, что с этим делать. Простых решений не существует. Спасибо за внимание.